30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Изменины и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна – из-за тотального контроля России северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. Противник несет значительные потери. 28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в районе города Днепропетровск. За прошедшие сутки в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригадой территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаев, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожены более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, 6 единиц бронетанковой и автомобилей техники, более тысячи артиллерийских снарядов, 300 минометных мин и 100 выстрелов для ПЗРК. Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава. В результате огневого поражения позиций вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой Народной Республики безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотных бригад составили более 50%. Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности. Из-за высоких потерь и недовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России уничтожены 5 складов с боеприпасами и вооружением в районах Харьков, Зеленодольск, Днепропетровской области, а также Северск и Бахмут Донецкой Народной Республики. Живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 34 районах. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня Ураган и Град в районах Светлодарская и Авдеевка, а также два артиллерийских взвода Гиацин Б в районе Авдеевки и Донецкой Народной Республики, оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетными войсками. И артиллерией поражены 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218 районах. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбиты в воздухе два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Широкая Днепропетровской области и Архангельская Херсонская область. Уничтожена самоходная огневая установка ЗРК бук 1 на огневой позиции в районе Одессы. И радиолокационная станция ЗРК с 300 в районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области, российскими средствами противовоздушной обороны, сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Софиевка Донецкой народной республики, а также 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Петровеньки, Донецкой народной республики, жовнева Байрак, Детмановка, Иванчуковка, Перемога, Харьковская область. Кроме того, перехвачены 5 реактивных снарядов системы залпового огня в районе Стаханова, Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный. Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3859 танков и других боевых бронированных машин, 698 боевых машин и реактивных систем залпового огня. 3059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3916 единиц специальной военной автомобильной техники.